Итан, Итан. Я знаю, знаю, знаю. Я тебя пальцем не трону. Да будь своего моля никогда бы не тронул. Что ты хочешь сказать? Сынок, я, не я убийца. Маргарита и мой сына... Сын Лукас тоже не злодей. И даже это Зоя. Это девочка Велина, это все она. Что она doing? такое, что она с вами сделала? Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал x Games. Мы продолжаем с вами играть в Resident Evil 7, Biohazard. Короче, я вот э, по походил, побродил, покрутил. И я долгой долбоёб. Я знаю, куда нам надо идти и что нам надо делать. Почему я раньше только этого не понял? Так, у меня есть 6 патронов а, вот этими болтами а, как пробраться на второй этаж правильно через лифтовую а что можно открутить в лифтовой правильно люк сверху Сука, почему я раньше до этого не додумался почему я бегал просто кругами и не понимал что мне делать данила ебаный гений Так, сохранимся на всякий случай а, вот тут я все сохранения потратил. Неплохо, неплохо. Вот, он. смотри, что у нас есть. Поба, здоровенько. Сука, я дурак. Почему я раньше не обратил на это внимание? Почему покачану, блядь. Потому что лень. Спускайся. Степить. О. Я слышал, как кто-то ходит. Так, что здесь нужно? Провода и предохранитель. Кабель накрылся. У нас был кабель на замену, но его пришлось использовать для ремонта в лазарете на третьем этаже. Привезайте, типа, попросить кабель доктора Водола. Мне нужно срочно во втором машиноотделении. Но сначала нужно починить эту штуку. подняться и спуститься я теперь могу залазить сюда правильно но первое что мне нужно это предохранитель так блять откуда ты здесь взялся я же вас всех убил ебать патроны то закончились Сука! Да выбери нож Заебись И как мне быть, блядь Ну попробуем, давай на мужика Один там то Я не думал, что так много патронов у него надо Хорош Главное было в голову попасть Не-не, ты мне вот это забери, блять, и съебать Я потратил 4 патрона у меня есть патроны для автомата, но... Автомата нет. Охуенно? Конечно, охуенно. Так. Это есть. Теперь надо пучок с проводами. А сражаться-то нечем. Пожалуйста, дай мне что-нибудь. У-у-у! Пиздец. Вон там можно залить. Типа селитру или что это. Короче, растворить замок. А, ебать ты, сука, туралей, ебучий. Пошел-ка ты нахуй. Побежали. Открою дверь. Блять, патрончики, пожалуйста. Блять, он еще один стоит. Блять! Бомба. Так, ловим двоих сейчас. Ну, лучше наверное того того блять, того словить, он делся? Эпоксид патроны. Блять, живем. Что, блять, хранит эпоксид в микроволновке? Так, я съебался, хорошо. Что здесь? О, здесь открыто. На нахуй. Ебду! Тих, тих, тих. Ага, На, ну. блять. Все, сука, допрыгался. Там, походу, еще один ходит, нет? Порох, хорошо. Порох есть, эпоксида нет. Так, травичка есть. Не получается открыть. Ну еще бы. Или вы думали, что все будет так просто? А-а! Понятненько. Наверное, вот так. А, -а, -а, -а, -а, а! Смотри. Там внизу, а там красная. Так? Не, не так. Вот так. Кэрозийное вещество. Супер чудесно. Теперь у меня есть больше шансов выжить. Салют, ребятушки. Патроны для пулемета. Мне от них не ни холодно, ни жарко. Да, да, да, да, да. Сука. Тут это было место, где можно было корозинку использовать. Нет, нет, нет, нет, нет, даже не шевелитесь нахер. А, я открыл дверь. Теперь я могу двигаться по лестнице. Что тут? О, о! -о, -о! Что нужно? Так, монету защиты возьми. Она типа нужна. Патрончики, патрончики, патрончики, патрончики. Отряд специальных операций. Док директора Аландрони. Эпикун Мил Винтер. С последние отчеты указывают на то, что Эвелина остается на том же миссии, ее могут выкрасть противостоящим. А там это считали, когда мы бегали тут в прошлый раз. Еще коразика. Еще коразика. Так, но сохранились 12 патронов Блядь, прелесть какая Так, скорее всего нужно в машинное отделение Возможно это оно Там все остальные комнаты мы пробегали уже А нет, это просто вход с другой стороны Бомба Ключ! Ключ от комнаты в каюте капитана. Всего там больше ничего нету? Точно ничего. Потому что если я найду, окажется, что там есть, я выебу. Так. Патрончики. Патрончики, патрончики, патрончики. Бля, какая прелесть, когда есть патроны. Так, короче, сейчас наверх. Каюту капитана, правильно? А машинное отделение ж, по-моему, там же. Если я не ошибаюсь. Нам наверх. Правильно? По-моему, нам наверх. Но каюта капитана точно сверху. Там каюта капитана прямо возле мостика была. Сейчас какая-нибудь мразь, блядь, вылезет. И насчет меня пугать. Нет? Нет, ладно. Это машинная. Хотя нет, не похоже на машинная. Опа! О, <свистак> а, блядь, ты епидар... Сука, сука.. Простите, пожалуйста, блядь, вот это ты кусок дерьма, блядь, дырявого. Уебок, блядь. Что ж нахуй так делает? Ебучая тварь Говна, блять, кусок Отсосал? Еще кто-то хочет отсосать. Смотрите мне. О, да, детка! Так, теперь мы что можем? Смотри. На третьем этаже. Есть диспетчерская. Чуть ниже, правильно? Которую нужно попасть А вон еще есть комната отдыха на первом этаже В которую я тоже не попал Хорошо Пошли в диспетчерскую сначала Как в нее попасть По-моему здесь По-моему здесь Ну что у ебаны или вы думаете я вас не слышу вылазь еще так ладно почему-то эти замки можно выпалить а эти нельзя не видно так по-моему здесь мы в прошлый раз и распрощались с Авелиной. почему дверь не работает душевая шахта да здесь мы с ней распрощались в прошлый раз ебать огромный комплекс был Просто нереально огромный комплекс Душевая Конечно То, что я не люблю Ну, в плане Не, не, не, не душевую не люблю, блядь А места эти обычно Киповые, зараза, сука Чрезмерно Что тут есть? Так, подожди Давай-ка мы сделаем вот эти патроны. А тут мы сделаем травичку. Вот так, супер. <свистит> <свистит> Это что за хер... <свистит> Блять, жирный! Блять, он на меня обливал. Мы уже одного такого видели. Где я, блядь? Отлично, я не могу выйти. Он дверь вынес и заставил меня обосраться Так, вот и провода Какая ты уже не уверена, Мия Это для лифта Забирай. Сука, кто следующий? Зачем открывать полки, если там ничего нету? Откуда он здесь появился? Даже намека на уебана не было. Ой, блять. Но Я предлагаю еще на первый этаж спуститься. В комнату отдыха зайти. Туда тоже можно корозийку использовать. И в теории мы там можем найти что полезное. Так, нам сюда. О, уже кто-то есть, блядь Мне кажется, не один Отсоси плесенник Вот корзика. Я готов нам. Я готов сражаться. О, -о, О, рюкзак. Патрончики. Травушка. Какая гранаты. Ну, не гранаты, ну насрать. Вот это по кайфу я, конечно, сюда заглянул. Я надеюсь, вот меня эпоксидку нигде не спрятали. А то я знаю, они любят. Они, эти, эти любят по углам ее ныкать. Ну все, пойдем. Теперь можно наверх и можно вниз. Ой. Я не хотел стрелять, правда. Так. Сил. Да в смысле, что ты делаешь, Мия? Что пьяная, Так, но мне надо на s 2 Пошел нахер, я видел, уже шел, блядь Но лифт работает, и это хорошо, я считаю та -дам! Патроны до да, пулемета Хорошо Хорошо. Музыка мне не нравится но музыка как у Финалочки Жалко, у меня нету патронов для пистолета Оп, сильный эпоксид А-а-а, да Патронов для пистолета нет Ах ты мразь, блядь! Ты ч так подкрадываешься а к женщине? Ах ты, сука! Я даже не видел, что он рядом со мной появился. Повторить попытку. Если я сейчас появлюсь где-то в ебенях. О... Не, повезло. Откончики. Что у меня по жизням? Как мне посмотреть? У меня же часы есть на руке. Нет, у меня нету часов на руке. Подожди, я ж только что нашел где-то сильный эпоксид. А, за углом. Блять, показалось, телефон позвонил. Меня быстрее. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Вот, вот, блядь. Кусок, блядь, плямбулы. Куда ты успел на меня свалиться? Давай, давай. Качу я отсюда. Прицельная стрельба. Только встань. Я не пожалею обойму. Так, веселые хлопушки. Не, на самом деле, вот эти вот гранаты... Ух! Хорошо. Забавно, что пистолет наносит больше урона, чем пистолет пулемет. Три выстрела. Али, ты думал меня напугать? А, мрать? Патроны, патроны, патроны, патроны, патроны, патроны. Еще патроны. Очень много патронов. Пока все неплохо. Но, судя по музыке, мне так кажется, мы идем к финалу тупо. Тупо финалем. Машинное отделение. Бомбы. Еще патроны для пистолета-пулемета. Можно там типа травки, эпоксидки. Ну, такое, как бы, ну, хилиться. Или чем не хилиться. Звездочкой помазаться. За углом. Ничего. Иди сюда. <смех> а ты что думал? Я буду на тебя патрончики тратить. Блять, опять жирный хер. Да какого хера ты здесь делаешь? Блять, я забыл, что он взрывается. Так, ну, бомбочек немножко я покажу. О, пистолеты. Для. Пистолеты, блядь. Патроны для пистолета. Еще патроны для пистолета. Что-то не так, да? Мы как-то странно дышим. Блять, там кто-то идет! Нет, не идет Древняя монета Я собрал последнюю древнюю монету в игре Которая мне по факту не нужна Уже Нам туда, но подождите-ка Подождите Нам просто эти монеты уже негде использовать Я не думаю, что мы за Итана поиграем Эпоксида нету Бля, А вот и она. Ты должна кое-что сделать. Ethan. Смотри, у него все красненьким горит. Итан. Итан. Итан. Я знаю, знаю, знаю. Я тебя пальцем не трону. Hey, да будь своего Моля никогда бы не тронул. Что ты хочешь сказать? I'm Сынок, я, не я убийца. Маргарита и мой сына... Сын Лукас тоже не злодей. No, и даже это Зоя. Это девочка Эвелина. Это все она. Что она And такое? Что она с вами doing? сделала? Она заразила нас своим даром. Так она его называет. Я нашел ее в заливе возле потерпевшего крушения танкера. После этого тут все изменилось. Значит, она вас заражает, а потом подчиняет себе? Нет, сынок, не совсем так. Она, она проникает в твой разум и душу. А потом Уже ничего не поделаешь И с ней одно целое И не можешь подавить стремление После этого ты совсем другой человек Прям как Мия Значит, Мия связалась со мной из-за Эвелины. Послушай Этой девочке просто нужна семья На ней все завязано, смекаешь? Разыщи ее и останови То есть, Итан не умер? Итан, освободи моих родных, прошу тебя То есть, Итан жив Эвелина, не трогай его Почему? Он же тебя не любит, а я сделаю так, что полюбит. Не надо, не трожь его. Глупенька, я же сказала, что ему не будет больно. Не смей. И что? Ты меня не мамочка, помнишь? А я все еще человек? ми мия no как так? Не затерять ни минуты, выберись отсюда и найди ее Она ее опять заразили? Переубей эту маленькую сучку. No! Нихуя не понятно. Так, а кто такая Элина? В смысле, найди ее? Okay, где ты, мать твою? Это я где, блядь? Это все из-за тебя. Почему тут я? Сразу я. Нашли крайнего. А, выход из корабля. Хорошо. Так, а кого найти-то? Эвелина, там осталось. Как я ее найду, если ее нету? Самолет летит. Вертолет летит. Это что за шахта? Бля, еще по шахтам бегать каким-то? Сейчас, бля, что-то выкинется на меня, да? А, нет. Или да. Все оружие, что было, я похерил. Блин, так бейкеров жалко. Типа, это были простые люди, которые вообще ничего плохого это не сделали. Капец просто. В шахте Петерсона произошел обвал. тона Бекфорд погибли, а Хаксин всю жизнь станет инвалидом. Старик Стэн был прав. Грунт слишком нестабильный. Компания не собирается прислать никого на замену. Вместо этого от нас требуют работы две смены. Жду не дождусь, когда вернусь в родные края. Так, работяг жалко. Соляная шахта Аберкоми. Южный. Бля, не, ну только не по шахте бегать, пожалуйста. Они следят за нами с вертолета. О, что-то там было. Ничего сейчас не понимаю. Repeat, так у меня And ничего нету. Какие, блядь. Вы забрали вещи ми. Ааа. О, май! Все мои вещи здесь. Так. Нож есть, пистолет-пулемет есть Универсальный нож И там у меня тоже есть нож какой-то Это что, психостимуляторы? Ну, дробовик я взял. Виза дроб... дробовика бери. Это разделитель. Бля, я думал, уже конец игры. Не. Небольшой пистолет. Найдено разбившимся. Да лучше G17 взять. У меня еще место есть? У меня места, наверное, больше нету. Да, у меня места больше нету. А аптечки я все забрал? Надо было, наверное, монету защиты взять. Подожди. У меня есть три монетки. Там надо пять. У меня есть три. Стероиды Юзай О, это круто Так, и стимуляторы Смотри, что-то пропустил и Там он что-то пропустил Блять! Будут они Это я, наверное, сейчас выйду с другой стороны Пиздюка этого можно как бы и... Есть Блин. Хорошо В данной ситуации непонятно вообще ни хера Смотри, еще пистолет Патроны Отлично Так э -э Патронов у меня до хера В дробовике немного так, стоп. Пистолет надо поставить. Улучшенных патронов у меня очень много. Так, хорошо. Травы есть. Травы пост. Порох твердого топлива. Отмычка. Давай отмычку возьмем на всякий. Все, ну пока, думаю, нам ничего не понадобится. Сохраняемся еще раз. Трясина. И погнали. Не знаю, что сейчас будет. Что-то будет за углом топливо для горелки оставим место не занимало 170 топлива не немало кстати еще патроны так но ну а вот эти патроны я выкидываю ну блять смысл мне от них вот эпоксид заберу и сильный эпоксид ох бля. ну пошли смотри я сейчас наделаю себе патронов нахерищем просто патронов наделаю себе это мы сейчас выкладываем берем порох Есть. Теперь назад мы забираем Кстати, монету защиты Я что-то выложил Пистолетные патроны Один в поле воин, поэтому забирай Сломанный пистолет, который где-то можно заменить, но я не знаю где Так, и травичку забирай тоже Известно, Я просто в таком боезапасе максимальном Мне кажется, я готов сражаться со всеми Со всеми сразу А, смотри, блядь, уже идёт У карача, блядь здесь так много? Что там? Эпоксид. Меня как будто к бой не готовят. Гильза для дробовика. А, так смотри. Мы сейчас сделаем хилочку. Забираем гильзы. Чудесно. Еще патроны для пистолета-пулемета. Еще сильный эпоксид. Ну какая нахуй шахта, блядь, вы прикалываете? Ну мне шахты не хватало! Я думал, назад в дом придется вернуться. Нет, в шахту, блядь. шахту, направляйся в свою. Сейчас мы прочистим эту шахту ГАЧИСТ. Фонарик есть? Как резко светло стало. Ага, что-то это на шахту совсем не похоже Хотя нет, да, соляная шахта, видите, с сеточками всеми этими, забитыми Как тебе такое, мразь? Еще раз прыгнешь на меня, я сломаю тебе лицо Ааа, -а -а, подожди, подожди Я могу проползти, типа, снизу? Вообще, тут когда вот эти мрази появятся Травичка Так, у меня здоровье в норме, поэтому мне не надо Если на меня кто-то пойдет Пусть они тут сами взрываются Патроны для пулемета Что с лицами у ёпки будете на маленьких слабеньких бежать. так там два патрона боевых еще есть Я думаю сначала их надо потратить Но раз мы уже заитаны Я думаю мы просто уже идем финалим финалим финалим финалим Талова. нам нужно те велину и убить ее Как хер, блять, моржовый! Бля, бля, бля, бля, бля. Давай быстрее стреляй! Блять, какой этот пистолет, пулемет, говно просто, блять. Я 200 патронов потратил на что сейчас? Так. Ну, мне сюда. Очень тяжело целиться. институтки блять что с головой толкай ой бля что нибудь здесь есть Сто пудово, где-то по углам что-то ныкают, что-то где-то валяется Но мы в любом случае финалим эту историю Потому что неизвестно сколько видео займет что, чтобы не получилось так, что финал занимает 5 минут следующего видео Пистолетные патроны Чудесно Только лучше бы аптечки давали Есть эпоксид Есть эпоксид, сильный, причем могу сделать БЛЯТЬ как я... Это Лукас, сука, со своими хлопушками ебучими. Тваря. Я, блядь, так и знал. Эпоксид. Конечно, блять, я люблю проебывать хилки. Люблю проебывать хилки. Ну потому что, ну, блядь, ну как, как вообще такое могло произойти? Ребята, благодаря вам, меня уже деле как не беспокоит сраные мысли. Теперь все нормально. Она до сих пор думает, что провела меня. Вы уж постараетесь справиться с Она ведь не только выглядит как малое дитя, но и глупая как дитя. Однако, мама и папа пока в полной отключили. Любопытно, как вы запрограммировали всю эту семейную одержимость. А результат, мягко говоря, хреновый. Это, сука, мия до сих пор прибавит где-то между счастливой страной Эви и реальностью. Она становится весьма агрессивной и пришлось запереть ее в камере. Мне казалось, что Эвелина должна была разлиться, ведь ведьмия ее любимица, но ей вроде как все равно. Это кто? Семейная джишимость Эвелины выходит из-под контроля, она заставляет всех похищать все больше и больше бедолаг, чтобы давать свою семью уродов. А, кстати, Эви вроде не сроется, кожа у нее становится все более морщинистой, и волосы сидеют. Как такое должно быть? Она как будто внезапно постарела. Бабуля! Эвелина, это бабушка? Тарлит Нейротоксин Е. Да, смотри, он все уничтожает. Это чтобы убить ее. Нейротоксин Е. 5 минут после введения дозы рвота. Нейротоксин Е. Испытание для... блять какие, сука, больные. Так, тут лаборатория была в шахтах. Тактическое преимущество. HCF. Подожди. Такие организации как и даже как стремятся принять в этих разработках участие. Mutagrip, замещение эволюции. 48, 38, 40 недель биологического оружия. Ну да, там же вирусов много. Это е вирус А в обычном Resident был ти вирус Помните? Ну, которым Элис... Ну... Короче, помните. Надеюсь. Что-нибудь еще. О! То, что нужно. Сохранение мы любим. Зажигательные патроны. Это мне типа намек на то, что мне на гранатомет взять. Хм. Не, ну дробовик не хочу выкладывать. Дай-ка я их выложу, если что, возьму потом. Так. Я не знаю, просто, может мне коррозийное вещество понадобится вдруг, случайно, бах, и понадобилось. О, патрончики. Так, у них тут просто, блядь, целый исследовательский комплекс был, понимаешь? Опытов. На всех подряд. Бомбы. Оксид. Что за странные звуки. Куда мнеть? А, все, нашел. Еб... Ебучая вода! Слышу, поет. Он сказал, что Евелина начала стареть И посидела А мы видели одну седую бабулю А? Получается это Евелина Почему раньше ее не убили? Здорово, мать Э, -э, -э, -э, э Смешно от э тебе, блядь? Небать, я не знаю, куда бежать мне тут от них. Блядь, меня еще и сзади пиздят. мне пизда... Ну, попробуем еще разочек смешно тебе да тварь? ага теперь тебе уже не так смешно да давай давай давай херочи насос Где он? Я ж слышу, как он ходит. Нет? Ладно, пойдем на Таланте дальше. Ага. Один боевой патрон остался. Хорошо. так где для дробовика тоже неплохо сука ты упорылая блять создание нахуй Себе, блять на нахуй так что у меня по этим есть эпоксидка пилка нужна по-любому о Один в два раза больше, блять. Ладно, подождите. Ой-ой. Подожди, подожди, блядь. На-ка, Теперь я понял, зачем мне хотели дать гранатомет УА! <Слышко> Сука! Пиздец <Слышко> И как мне с этой хуйней сражаться? Я смог, блять С четвертого раза Я смог одолеть этих уебков. Охуеть просто Вы прикалываетесь что-ли? Надо мной. Ой-ой-ой, какие они жесткие, они сложные были. Охренеть, какие сложные. Так, мы наверху. Там мы были, там мы были. Я бы не отказался от травы и эпоксида. Вот правда. А, или возможно, шахта это просто проход куда-то, либо. Вообще-то какая-то лаборатория биохимическая. Сильная аптечка, карта шахты. Сохраняйся. Так, ну пойдем посмотрим. Смотри! Только не говорите, что мы сейчас в дом пришли. Б к бейкерам, блядь. Мы в доме у бейкеров. It's gone. It's gone. Там была дверь. Это закрыто. Е001. Вот и все, блядь. Е это типа Эвелина. Вот и самый главный босс Кто? Правильно, девочка Эвелина О, мы все это помним Бля, они так замедляют И не, да... не дают мне Посмотреть на лицо Итана Вот суть. Что ты хочешь от меня? Это все из-за меня это все из-за тебя, мразь, где бабуля бабулита. Мы это видели это воспоминания просто. А, вот как это просто происходило. Это воспоминание. Она не хочет быть моей папочкой? Тогда пусть сдохнет. Я понял. Я понял. Теперь мне все понятно. Что произошло. Ты станешь одним из нас Может тогда начнешь играть по-честному no! Она же не настоящая Она мне теперь не дает пройти Ты всегда за мной следил, зачем? Что за куколка? Ушла? Шла. что на выход не не на выход а куда а че меня забайтили так жестко на выход ну это финал просто сразу понятно наверх что ли пошли наверх Блять. как я всегда боя... боюсь этого это пиздец меня же дрожь бросает а вот и Эвелина. Ну что, победить Эвелину? Блять, больно. Ни себе у нее силы. Ходим быстрее к ней. Блядь. Конечно, блядь, как иначе. Как иначе, блядь. Вперед. Давай-давай-давай, Итан! Боишься меня, да, маленькая сука? Давай-давай-давай! Это все галлюцинация, да? Смотри, бабуля. Я же говорил, что это бабуля. Она просто хотела, чтобы ее все любили. Она просто хотела, чтобы ее любили. мне не нравится на это все заебись блять ну давай мы еще стрелялки поиграем Она меня сейчас убьешь что мне делать А, так должно быть? Нет, нихуя себе А куда мне уходить тогда надо? Подожди А куда мне тогда надо уходить? Я что-то нихера не понимаю сейчас Больно, больно, больно. Но прикинь, сколько она сильная, что она не умерла, а все равно жива после этого. Дробовик перезаряжай, будем с дробовика стрелять по ней. Нанес ей достаточно урона. То есть я с 10 выстрелов пистолета нанес ей больше, чем с автомата? Вы что, прикалываетесь? Просто стреляю все, сука, да больно, блядь. Блядь. а стрелять можно по ней? Стреляй по ней, Итан! Ой, блядь. Это что такое? Это мне сбросили оружие? Вот, держи. Альберт 01. Хорошее название для пистолета. Я себе. О -о -о -о. Вот и финал. Ну, я очень кайфанул от этой части. Она прям невероятная. И очень страшное получилось. Фу, блять! Ваше террористывило там еще четвертый на подходе через две недели, да? Ну, через две с половиной. Это кто? Амбрелла что ли? Редфилд! Крис Редфилд! Какого хрена вы так долго? Мия пропала три года назад. Смотри, Миа пропала три года назад, да? I... Миа пропала три года назад. То есть, они три года не могли танкер найти, блять, в этом в, в, в, в Аризоне, блять. Шутка такая. Что мне кажется, попахивает каким-то пиздобольством Но не только для и я не были Да, бейкеров очень жалко Амбрелла. Эвелин И эти ребята здесь, чтобы Я просто она и хочет может это и есть открытая дверь? Может. Ну, я так рад за них. Но мне и евелину было жалко. Мне очень было жалко евелину потому что она всего лишь хотела, чтобы ее любили. То есть, типа, ну, она просто хочет, чтобы ее любили, типа, а мы ее убили. Но как-то так. Что за ролик? А, это все уже, концовка. Ну, было шикарно, я хочу сказать. Было очень круто, и я под большим впечатлением. Очень хорошая, интересная игра получилась. И мы обязательно пройдем восьмую часть, потому что это прям кайф-кайф.